Сегодня мы поговорим о том, что обязанности человека в отношениях определяются психической структурой близких людей и самой природой отношений. Первое, что надо знать, природа отношений между мужчиной и женщиной очень болезненная, потому что близкий человек хочет от тебя счастья. И когда он видит, что счастье не осуществляется, то он выходит из равновесия. Как женщина выходит из равновесия? Она обижается. Вот чуть не так по ее, она раз обиделась, там обиделась, там обиделась, там, думала, как вообще с ней можно жить, она постоянно обижается. Она постоянно обижается, потому что она влюблена в тебя, она, она хочет наслаждаться жизнью с тобой. У нее есть своя картинка, что такое счастье в личной жизни. Она абсолютно уверена, что у тебя должна быть такая же картинка. Ей кажется, что ты должен точно так же себя вести, как ей кажется. А у мужчины противоположная картинка вообще. Следует знать, что все, что женщина хочет от мужчины, для мужчины это аскеза. Аскеза означает, что он будет делать что-то против своей воли. Просто для того, чтобы человек близкий был счастлив. Например, вести себя вот так вот для мужчины. Моя хорошая, моя дорогая, как у тебя дела? Как ты об этом думаешь? И так далее. А все ли у тебя хорошо? А почему ты плачешь там и так далее, ля тру -ля, ля вокруг нее. Для мужчины так себя вести, это аскеза. Потому что он по природе не такой человек. Допустим, вот как мужчина к мужчине подходит, такой рвел с как дела, нормально, нормально, ну все, отлично. Понимаете, он не такой вот ля тру -ля, понимаете, он не такой человек. Это то, что женщина от него хочет. Но это для него аскеза. Он это может делать, если у него есть на это силы. Часто мужчины устают, приходят с работы, ему прыгать на задних лапках как бы тяжело. Даже если он мудрый человек. А некоторые мужчины даже вообще не понимают, зачем это надо делать. Они раза два, три, четыре, пять сначала разводятся, потом до них доходит, что если женщина хочет жить, значит надо прыгать на задних лапках. Иначе ничего не получится. Она все равно с ума сойдет рядом с тобой просто. Надо очень деликатно с ней себя вести, потому что это как пушинка, то есть женщина как пушинка, ее психика очень подвижна. Но если ты деликатно себя ведешь, вы скажете мужчины, скажете, Олег Геннадьевич, зачем так себя вести? Для того, чтобы она тебе дарила любовь. Вот женщина, понимаете, у нее нет вот такого там принципа, какие-то правила, если с ней себя аккуратно себя вести, она начинает так благодарность становится, что она будет дарить любовь и все. Если она обнаглела чуть-чуть, можно чуть отодвинуться от нее, перестать прыгать на задних лапках. Она поймет, что она не права. Все. Вот так женщина, ну, надо принять эту цену. Цену заплатить, что ты с женщиной живешь, означает, что очень мягкий, аккуратный, добрый стиль отношений. Точно так же себя, кстати, надо себя вести и с детьми. Потому что у детей похожий характер на женский. Потому что женщина воспитывает детей. То же самое, аккуратный, мягкий такой стиль. А как у тебя дела? Что с тобой происходит? Тогда ребенок будет чувствовать, что его понимает, любит. Понимаете, мягкий, добрый стиль такой в отношении. Строгость нужна, но она всегда должна быть обоснована. Допустим, как даже строгость в семье, она тоже должна быть правильной. Вот допустим, как по отношению к женщине, что такое строгость? Надо просто показать, что ты не согласен с этим и отстаивать эту позицию. Это строгость. Зажимать женщину, да я тебя зноблю там. Понимаете, чем больше вы на нее давите, тем хуже. Потому что у женщины так психика устроена, она может себе хуже сделать, себе во вред сделать. Но доказать, что она имеет силы сопротивляться вам, мужчина. Представляете, вы, у вас есть здравый смысл думать, но ну, это же безумие так делать. Как раз так она и сделает. У женщины в этом тормозов нет. Если, допустим, ее как женщину не уважают, она может делать все, что угодно. Она может разрушить все, в том числе и в своей жизни. Для того, чтобы это доказать. Так психика устроена. Поэтому не связывайтесь, вам же хуже будет. Ну ладно. Вот смотрите. Взять, допустим, мысли женщины по поводу личной жизни. Она сначала от мужчины хочет то, чего у мужчины нет. Это в первую очередь. То есть она хочет от мужчины женского поведения. И надо это делать, понимаете, мужчины, для того, чтобы быть счастливым в отношениях. Это мудро. Ты не унижаешься, если так делать. Ты унижаешься, если... Если ты как бы делаешь это искусственно, но если ты понял, вот что женщина так себя надо вести, никакого унижения нет. Вот, вот смотрите, потому что это приводит к любви. Вот если женщина так себя вести, она становится счастливой и начинает дарить ей любовь. Все. Так где вы видели, чтоб мужчина ласковый? Он грубый по природе. Какой он ласковый? Где вы видели, чтобы он нежным был? Он не нежный. Он идет, все, бум бабам, там, все разлетается вокруг. Глупые слова, чтобы он мужчина говорит. Да где вы такое видели? Он всегда серьезно настроен, о на чем-то серьезно поговорит. Но он это делает для женщины. Если он разумный, мудрый. Но не надо у мужчины требовать это как, как, как бы основу жизни. Понимаете, он это делает, потому что у нее есть силы. Это аскеза для мужчины так в себя вести женщину. Если он есть силы, он так делает, если нет, ну потерпите, сделайте чуть попозже. Если мужчина нежно-ласково женщина себя ведет, она подойдет сама и его спросит, слушай, а как вот так вот? Я что-то не понимаю. Почему? Потому что она не боится его. Если он жестко ведет себя, она думает, да я не буду его спрашивать, потому что он там сейчас на меня наедет, еще хуже будет. Она боится его спрашивать. Но если он правильный, деликатный стиль в отношениях выбрал, она может с ним советоваться, захочет спрашивать, защиты от него захочет. И он будет счастлив, потому что это обоюдное счастье от этого. То есть мужчине нравится покровительство, женщине нравится мужское прокровительство. Но только какого мужчины? который очень мягко, аккуратно, деликатно себя ведет. Если женщина не выносит мозги, веселая, хорошее настроение и красивая, она, то есть радует взгляд, счастье приносит, достаточно он все согласен. Вот. Мозги не выносит и счастье приносит. Супер вообще. Чуть, чем можно пожелать. Теперь взять наоборот все. Женщины очень согласились со мной сейчас. Ну, понимаете, вот сейчас то, что я буду говорить, вам не будет так согласно. Понимаете, потому что то, что хочет от женщины мужчина, это для нее аскеза. Она по природе не такая, как он думает. Потому что женщина по природе зависит только от любви. В остальном она независимая. Допустим, женщине поставить в ряд. Равняйся. Смирно. Больно. Понимаете, то есть не нравится, когда ими командуют. Женщины не любит, когда ими командуют. Понимаете, а мужчины природа такая, он как бы. То есть он любит командовать. Женщине вообще не нравится, она против этого. Понимаете? Но женщина должна знать что если она хочет вступить в контакт с мужской природой, сотрудничать с ней, если она хочет счастья в отношениях с мужчиной, то она должна... Это, понимаете, это не внутреннее состояние, это внешнее состояние. Она должна посмотреть на него как на самого разумного, единственно правильного что она как бы вот выбрала его и как бы не хочет никого другого. Что она абсолютно верна ему, предана вот во всем. Таким взглядом надо посмотреть на мужа. Это приносит мужчине огромное счастье. Его сразу расслабляет. У него в сердце просыпается щедрость такой женщины. Он готов все для нее отдать. Некоторые женщины говорят, что он мне денег не дает. А денег мужчин не будет давать, если ты не смотришь на него. Если ты смотришь на него как пантера, то какие деньги тогда? Он против тебя. То есть у него включается петух. Ну, то есть если на мужчину, как на пантеру, пантеру смотреть, у него включается петух. Он вообще как бы, он хочет, он даже издеваться начинает, дает денег меньше, чем как бы надо для того, чтобы купить продукты. Это мужчина делает, потому что война идет, понимаете. Он хочет доказать, что со мной так нельзя себя вести, потому что я мужчина. Я, я могу быть счастливым, только если женщина, да, мой дорогой, женщина тренируется, да, да мой дорогой, да, мой дорогой, да, мой дорогой, понимаете, тренируйтесь. Да. Вот, чтобы вас автом, на автомате всегда это как бы, согласны вы с ним, не согласны, не имеет значения, потому что мужчина не спрашивает вас, согласны вы или нет. Он же не спрашивает, он просто хочет согласия, и все. Если вы согласны, вот говорит, да, мой дорогой, его это устраивает. Если вы даже не согласны, ничего страшного. Главное, что согласилась. Потому что мужчине важно контролировать ситуацию. Понимаете, женщины, мужчина, важен порядок, что все... Понимаете, у женщины очень подвижная психика. Сегодня одно, завтра другое. Сегодня так, завтра так, все постоянно меняется. Мужчине надо как-то контролировать ситуацию. Поэтому он говорит, будет вот так вот все. Женщина, да, мой дорогой, совсем согласна, все. Ты понимаешь, что это значит, что то-то, то-то, то-то. Да, все понимаю. Спасибо, все отлично. Его раз расслабило сразу. Ситуация под контролем. Это значит, что женщина дальше будет тысячи исключений. Потому что под влиянием любви мужчины просыпаются щедро, что тебе подарить, человек мой дорогой? Как судьбу благодарить, что свела судьба меня, свела меня с тобой? Понимаете, женщины? Вся жизнь будет дальше из исключений, из одних состоять. Вы думаете, что дальше все как бы у вас ограничены возможности? Нет, возможности безграничные, если вы правильно себя повели. Многие женщины так специально попробовали сделать, там, сели на кроватку, поплакали, муж подходит, что плачешь? Не скажу, я сама виновата, в чем ты виноват? Платье хочу. Он говорит, ну правильно, плачь, сиди. Нет денег на платье. Ну вот я и говорю, что нет денег на платье, а хочется. Вот. Объявление какое-то надо сделать, да? Угу. Угу. Ну и он как бы не согласен будет сразу То есть он, ну мало ли что тебе хочется Она сегодня поплакала, села, завтра поплакала, села И он такой думает Ну ладно, я куплю ей платье так, чтобы неожиданно Вот сам куплю не то, чтобы ее желание осуществить, а просто я хочу сам уже купить ей платье. Он говорит, ну пойдем в магазин сходим, просто так. И пошли просто так в магазин. Он говорит, ну что тебе понравилось, вот так мужчина надо делать. Если вы сами ей купите, она это не будет носить. Я пробовал, я могу почувствовать вкус своей жены. Выбрал 40 сережек, которые ей могут понравиться. Из них только две пары она одобрила, я ей фотки выслал. Из них, которые она одобрила, только одна ей подошла. Ну то есть шансов нет у вас вообще попасть в ее психику, чтобы ей это понравилось. Просто нет шансов. Я же чувствую, вижу человека. Не надо самим ничего покупать. Идите с ней в магазин. И гуляйте, смотрите. Если она как бы примагнитилась к платью какому-то. Ну ладно, скажите, в качестве исключения. Мы больше не будем тратить деньги, покупаем те платье. И она будет хлопать в радуши. Должна так, по крайней мере, сделать. Прыгать, подпрыгивать. Ну, счастье подарить мужу в ответ. Ну, то есть так устроена жизнь. Поймите, проблема заключается в том, что мужчина и женщина не знают, как себя вести для того, чтобы энергия любви начала двигаться. Это называется обязанности мужчины и женщины. Женщина должна вести себя очень тактично, верно с мужем. Если он что-то, как бы, демагогию какую-то толкает, то нужно слушать его, соглашаться со всем. Допустим, начальник плохой на работе. Да, конечно, плохой. И это не, не умаляет ваши возможности, допустим, помочь мужу. Например, вы согласились со всем, он сел кушать, после еды две минуты у вас есть. Когда мужчина отвалился вот так от стола, в этот момент он очень демократично настроен. Он готов выслушать от жены все, что она скажет. И надо в этот момент, две минуты у вас есть, точно. Вот, проверено. В этот момент надо ему сказать, начальник правда у тебя плохой, но ты вот подумай, как-то мне кажется, что вот в этой вот... В этой ситуации вот есть какое-то такое вот другое, может быть, мнение, что вот лучше вот так, может быть, тебе сделать в этой ситуации. Он скажет, нет, такого мнения нету. Встанет из-за слова выйдет. Но он начнет об этом думать. Потому что жена – это сердце мужа. Он почувствует, что в этом есть смысл. И потом сам примет решение. Даже если вы, допустим, сделали так, что муж пришел на лекцию. Не надо ему говорить о том, что я тебя привела сюда. Он скажет, я сам пришел. Больше того, он скажет, что я все это знаю, то, что здесь говорится, и всегда так делаю в жизни. Хотя она знает, что он ничего так не делает в жизни. Делается наоборот. Надо согласиться, да, сказать, ты знаешь и все так делаешь. Так устроена психика мужчины, женщины. Вы ничего с ней не сделаете, вы не сможете ее поменять. Понимаете, отношения между мужчиной и женщиной должны иметь легкую природу. Легкая природа не означает война. Если нет такта, нет чувства такта в отношениях, все будет разрушено. Легкая природа означает очень аккуратно, ненавязчиво, мягко вести себя в отношениях. Ничего не услышит вас близкий человек, потому что когда человек в кого-то влюблен, ну как бы он ждет счастья от человека, он не ждет от него воспитательного процесса. От вас близкий человек ждет счастья. Если я жене, допустим, что-то говорю, она говорит, лекцию будешь читать своей аудитории. Я твоя жена. Понимаете, хотя лекции мы слушаем, но когда лично я ей что-то говорю, она не согласна. Понимаете, потому что это неправильно. Мы не можем ничего посоветовать близкому человеку. Вы заметили, что можно кому угодно что сказать и люди слушают, но близкий человек ничего слушать не хочет. Потому что это неправильный стиль, не та тактика который человек должен применять в отношениях с близким человеком. Нужно с близким человеком в отношениях намекать на ситуацию, а не говорить о ней. Если вам хочется, чтобы близкий человек, или это здравый смысл, чтобы близкий человек что-то сделал. Допустим, у меня жена, ей очень трудно рано вставать, как любой женщине. Вот. И от этого у нее простуды постоянные, плохое здоровье. И я не заставляю ее рано вставать, хотя знаю, что если она будет рано вставать, она будет тебе меньше болеть. Я не заставляю ее. И она меня спрашивает, что же мне сделать, чтобы пораньше вставать? И мы садимся с ней и говорим, ну может вот так вот, может так. Подумай. Потому что когда женщина спрашивает, что ей сделать, ей не нужен совет. Она хочет, чтобы ей дали пищу для размышления, чтобы какие-то варианты предложили, чтобы она сама приняла решение. И я ей говорю, я-то знаю, что надо делать. Но я не скажу, что надо делать, я ей предложу такой вариант, такой, и так далее. Она будет думать, размышлять на эту тему. И она чувствует себя защищенной в отношениях. Почему? Потому что я не давлю на нее, не нажимаю, не требую ничего. Она чувствует себя счастливой рядом со мной. Понимаете? Точно так же мужчина может чувствовать счастье, если женщина не катает истерики, как бы с ума не сходит, не капризничает. Ведет себя очень аккуратно с мужчиной, намекает ему. Например, она говорит ему, я не знаю, почему-то мне кажется, но лучше в грязных ботинках в туалет не ходить, когда пришел с работы. Я могу даже помочь тебе снять, если хочешь. Ты меня позови просто, я тебе помогу снять. И мы пойдем в туалет в носках уже. Потому что потом, ну, мужчина не знает, он думает, у меня, как бы, вся страна, как бы, мои дела целая страна, как бы, я серьезный человек, а тут какой-то туалет, ну, подумаешь, сходил в обуви. Понимаете, он не понимает, как психика жены настроена. Женщина очень чистоплотно по природе, она не может нормально жить, если есть где-то грязь, она с ума сойдет. То есть ей надо сразу все бросать, у ней было много дел, и мыть. А мыть, когда женщина пол моет, и мужчина, это разные вещи. Женщина, когда моет пол, она не может видеть даже соринку там. То есть ей надо все убрать, чтобы было все идеально. Представьте, то есть он насорил, там прошел, и ей очень обидно, что столько сил, она вложила уже этот пол, вымыла, столько энергии отдала, чтобы было чисто, и тут бабанс, он прошел, вообще не уважает мой труд, в туалет в этот. И сразу такая мысль: да, допустим, там описывается в этом туалете. Вообще, как бы такой человек... И он выходит из туалета, он не понимает, что с женой произошло вообще. Я делаю большие дела. Я тут целую страну поднимаю, как бы. Ну, какой-то, подумаешь, там, ну, тяжело было терпеть, побежал в ботинках. У мужчины совсем другое мышление, женщина. Он не понимает этот женский труд, что там очень много сил вкладывается в эту чистоту. В том, чтобы что-то там нарезать, там приготовить. Женщина тратит огромную энергию, поэтому все вкусно становится. Мужчина, как бы, может тоже приготовить, но он все нарубает там, вот, есть никто не захочет, ни он, ни жена. Понимаете, так Бог устроил, что мы должны научиться понимать, как мы устроены. Это называется уважение. Это первая обязанность человека. Если между вами нет тактических тактов в отношении... Знаете, любовь живет только в легком стиле отношений. Легкий стиль означает нет давления, нет навязывания, нет грубостей. А если близкий человек что-то делает не так, а он обязательно будет делать что-то не так, надо сначала это принять, вытерпеть, а потом аккуратно, мягко, по-доброму объяснять. Ну, допустим приведу ситуацию допустим мне на день рождения подарили э, такой песочный торт вам не надо печь как бы дарить просто я рассказываю ситуацию мне очень понравился этот торт вот И я хотел несколько кусочков съесть но жена у меня она настроена все раздаливать ей нравится как бы все раздавать Ну вот я хорошо я не считаю что это плохо но в данном случае мне хотелось самому попробовать Пересмотрите, как была ситуация, то есть, она мне подарили, она мне сразу кусочек отрезала на обеде, я рассчитывал еще на пару кусочков, потом она, я ее, я-то знаю ее природу, она, я говорю, она говорит, я половину отдам друзьям, очень вкусный торт, половину отдам, я говорю, давай отдать четверть, она говорит, согласна, и разрезала торт на три части, вместо четырех. Уже было неприятно. Вот. Потом пришла подружка вечером. Они ухлопали еще, как бы, больше нечего было. Еще по эту половину. Осталось там два кусочка всего. И, как бы, она мне потом делилась. С утра, говорит, кушать сильно хотела, было нечего есть. Не сильно хотелось, но я съела эти два кусочка. Ну, в общем, мне ничего не осталось больше. Хотя мне сильно хотелось. И я все это в виде... Вот я, понимаете, сел рядом с ней. И начал ей рассказывать с юмором все, что произошло. Вот как я себя чувствовал, что мне так хотелось торта, и вот так, и это. То, что я сейчас вам рассказываю, я сначала переварил это все. Потому что я сначала чувствовал несправедливость. Но это все переварил. И рассказал ей с юмором, понимаете. Она ухакатывалась, катывалась по кухне просто падала смеялась и так смешно было я так рассказывал и больше никогда в жизни она так не делала. понимаете если я что-то попросил ее оставить она оставляла знаемые чувства но я и так передал это все что она все это отложила в голове потому что с любовью с юмором как бы у нее отпечаталось все это в голове понимаете о чем я говорю или нет сейчас Отношения между мужем и женой имеют легкую природу. Любовь не может, знаете, типа я встал такой, да как ты посмела, для тебя друзья там выше, ну, важнее, чем твой муж. Да меня вся страна любит там, а ты, чувствуете, можно было бы так, да, типа, да, да, да, и все, и дальше была бы жесть. Она бы обиделась, потому что она вообще так не думала, у нее таких мыслей даже не было, меня обижать там или что-то мне обделить. В жизни. Вообще даже мысли не было. Это так, это мое восприятие просто так все сформировало, понимаете, в голове. Отношение, первое правило в отношениях между мужчиной и женщиной. Все, что вы думаете о близком человеке, что он так хочет с вами сделать, это на 90% заблуждение. Это ваше додумывание. То есть вы, вот женщина, допустим, Мужчина не поговорил с ней, пошел с работы, пришел, она думает, он меня не любит. Да он устал, как собака, просто с работы пришел, он, у него даже сил нет просто на тебя посмотреть. А, все, не, женщина, о, так, он пришел. А еще, если он там, допустим, скажет там о какой-нибудь Глаше там на работе, что вот у нее свадьба. Ага, Глаша, значит, на меня не посмотрел, не улыбнулся, а Глаша, а Глаша как бы сказала. Значит, Глаша для него важнее в жизни. Я как бы вообще тут нори, я тут бегаю, прыгаю перед ним, там детей. Забочусь целый день потратила, чтобы ему сделать приятно. Он пришел на меня, не посмотрел, а про Глашу сказал. Да пошел он нафиг вместе со своей Глашей. И она так ему и говорит. Он вообще даже, вообще у него как бы в мыслях даже не было. Понимаете, он нифига себе, я пришел вообще устал с работы. Ничего вообще еще не успел ей сказать, она мне пошел нафиг с и пошла куда-то, и полдня там сидит. Но он даже не понял, о чем вообще речь, что такое, что вообще происходит. Понимаете, совершенно разное восприятие мира. Он пришел, думает, сейчас вот успокоюсь, поем, потом подойду, жену обниму. А ей надо сразу... Она не понимает, что он устал, и у нее нет этого понимания. Ей надо сразу, потому что она ждала. Женщина вообще не может терпеть. Мужчина должен знать об этом. У нее нет терпения вообще никакого. У мужчины есть терпение, у женщины нет терпения. Что касается отношений любви, нет терпения. И надо быстрее сразу все. Отношения между мужчинами и женщиной могут быть счастливыми. Если они имеют природу легкую, а для того, чтобы они легкую природу имели, для этого нужно научиться иметь веру в какую-то в жизни. Потому что, понимаете, если у человека нет чего-то главного в жизни, он начинает эти отношения с близким человеком делать очень значимыми для себя и главными. Вот, допустим, близкий человек не сказал, не посмотрел, не сделал, что все, вся жизнь разрушена. Понимаете, это неправильное мышление. То есть надо понять, что надо в жизни что-то еще иметь, вот в жизни, вокруг своей жизни что-то еще иметь, чтобы спокойно переносить ошибки близкого человека, Поэтому, потому что эти ошибки продиктованы двумя вещами. Первая вещь, ваша судьба будет действовать через вашего близкого человека и мучить. Сейчас я вам расскажу такое, чего вы даже вообще не подозреваете. Я разок сильно помолился и Начала разговаривать со своей женой, и она рассердилась на меня. Я взял просто специально, я изучаю уже этот мир, я взял, настроился на ее мысли и пошел искать источник психики, откуда пришла энергия, вот это вот ее раздражение и такое как бы непринятие. Я увидел где-то высоко, в высоком пространстве, увидел такую... Божественную женщину, которая очень сердито на меня смотрела. Она ну, действительно божественная такая. То есть я мысленно так сложил руки. Это все в секунду произошло. Сказал, извини, если я в чем-то перед тобой виноват, перед ней. И она меня благословила. То есть она так хорошо. В эту секунду, представляете, без всяких видимых причин. Я смотрю в глаза параллельно моей жене. Вот у ней взгляд поменялся, и у моей жены точно так же взгляд меняется. Она тоже раз и перестала на меня сердиться. Мгновение ока просто. И это для меня прямо открытие было. Я понял, что каждого человека мучить близкого человека вдохновляет какая-то божественная сила. И когда мы мучаем близких, близкого человека, у нас ощущение сильной правды в сердце, что надо обязательно с ним вот именно так себя вести. А для него это жуткое наказание просто, понимаете? Он чувствует несправедливость в это время. Не понимает, мы не понимаем, и он не понимает, что в эти отношения замешаны какие-то высшие силы. Понимаете, высшие силы нам передают чем, через близких людей то, что мы заслужили. Если мы в, жив, в прошлой жизни, допустим, вели себя безответственно, как-то очень агрессивно себя с близким человеком, то мы получаем наказание в виде этого человека. Он будет то также себя вести, понимаете? То есть он будет нам отдавать назад это все, то, что мы заслужили. Это неизбежно, но мы должны мудрость этой жизни понять. Это первое, что нам очень трудно принять от жизни. И второе, что очень трудно будет принять, это то, что Близкий человек тебя вообще не понимает. Потому что, понимаете, природа так устроена, что мужчина, он от женщины ждет то, что ему принесет счастье. А это не ее характер. Мужчине, для того, чтобы женщине сделать счастье, дать счастье, она должна совершать аскезу над собой усилия. Ну, то есть, что она должна делать? Она должна стать смиренной, хотя она очень, как будто, у нее психика очень подвижная и больная у женщины. Ей надо стать смиренной, послушной, совсем соглашаться. Вы понимаете, это жесть для женщин, просто жесть. Мужчины думают, что она такая по природе, ему так кажется. Она совсем другая по природе. У них характер очень независимый и вольный у женщины.